Всем привет, друзья! С вами Вит, и сегодня мы с друзьями катали в паб, и у нас случился эпичный момент. Приятного просмотра! Да, хорошо. Э, увеличенный СР нужен кому-то? Нет. У меня рукоятка нужна. Калаш, калаш нужен. Как... Мне СМГХ нужен. С Жопки на МК нету. Да с самого... О, она с зона идет. А, она не дошел, блин. Я думал, что-то, блин, посмотрел, на карту она доходит. На калаш кому-то отдать калаш с патронами. Че, никто Нет? не не живает? Охуякие. Все тут тебя плохие. Ну что, погнали в зону? Пешком идем? Да. Слева будем по мойке смотреть? Давай. Двукратник нагоняю, никому не нужен, да? Да, выкидываю. левая тачка на СВ. в зону поехал шляпа вторая нужна кому-то ищи что-то надо вертикальная рукоятка жопа наконец -то. -то видел. мне броник нужен Я, я же говорил, будет второй. 4 x Хальт, нужен. Бродяга. Есть. У меня двух и четырех. Ну, Вторая каска кому? Есть. Погнали в зону. Там стрельба, где я точку поставил В ангаре Я вижу, кстати, его С нашей стороны Я работать не буду Не работа, я с глушителем Да, он не понимает, откуда стрельба идет Двигается влево Попал Увидел В ангар пошел Угу, уходим. Сейчас зону -то. Сейчас это блин зона сейчас сангара будет бежать надо его встретить на краю по-любому будет бежать провей тогда надо спуститься ну согласен а, хотя... он вышел уже вышел бежит один да я вижу между деревьями Ну, блин, стилил фрага, я три раза по нём попал. А я два. 60 на 40. Слева. Едет что-то. Так, 105 направление, машина Двое. Kasach, да. Он за машиной, да. Слева от машины. Прижал, накинул. Вырубили, меня вырубили. Вы стреляй, стреляй, Иду. стреляй, стреляй. А его положили? Да положили. А. Работа, работай. работай. Надо убить. Ой, мой сдох один. Положили за машиной слева. Он. Понял. Слева еще один подходит. вырубил накрепил работай по ним кальтер Не вижу. вырубил второго отлично меняем позицию так один мой умер за дерево, сто 130 Дайте в аптеку, срочно Аптеку, аптеку. На, держи Работаем, работаем, время Где он, там же? За Обходи колтор слева, пробуй. Не меня там зажмут. Немного. Нет куда деваться, так что. А зона идет, зона, пожалуй. Ладно, обхожу. Убил. Аптек нет у меня. ну логично они все на этом холмике померли, давайте ултайте каждый по одному А тачку быстро брони есть кацавая у меня есть мне больше тут ни хрена нет у только было все. Броник, если есть, мне нужен. Есть. Компенсатор где-то видит. Тут второй убит. Так, давайте, парни, это надо валить. Есть аптека у кого? Да, есть. Четыре. Скинь. Аптек нет. А возьми. Где? Вот у меня, у меня, у а. меня, у меня. Поехали. На этом. Я... Да, поехали. Колеса а, нет, пробиты далеко не уедет. Оно едет на колесах пробитых. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Далеко ехать? Давай я поехали поехать давай на дорогу давай может что-то будет на дорогу а там потом подъем вверх, на почему быстрее да да да надо быстрее бы сейчас зона начнет жрать нахуй Дальше пешком. Берите правее акция. Горит будет. Бля, 30 секунд. У меня жопа, по-моему, аптек нету, блядь, одна. Ты блядь сорока мне, блядь. Давай беги, блять, урод. Давай, давай. У меня за тебя будет аптечка. Люди. Давайте быстрее в зону. Я сейчас сдохну, блин. Движение справа. Да, слышу. был шаг на кидай на на дропе присутствует мне выхода нету ю так зона медленно работаем здесь. по дропу не не не ничего нет. не подожди Двое их там не привлекай внимания а черт К сараю, к сараю, прикройте. А то мертвый, что ты по ним стреляешь? Он мне не сказал, что он мертв. Смотрит на нас, смотрит на нас. Да, да, да, пикает. Есть кинуть ему? Нет. Можно его просто заражить. Пошли. Прикройте. еще гранату бросаем хорош, хороший, гранат слева не слева, да слева где он 140 165, а не 140 от меня 140 а? убил? да, да вот это сейчас прилетит в голову О, ну, местность конечно Ну да Откуда? Кому тебя, всех знает Сзади, сзади, откуда пришли где-то? Не вижу. Бродяга быстрее у тебя сейчас грохнут там. У тебя справа против. На в будке, он в будке на НК. Крыса в будке. Бродяга, счетом с тобой? Оружие. Надяга лутается. тебя убил -то. ты не, не вылечился да вот сука крыса что делать я, я отошел пока поешь ты погиб что ли ты еще не видишь давно уже погиб Еще два живут только. Ну он же сэнки стреляет по тебе, чё ты мечешь Откуда? Ты? Сэнки. Эн, север. И один сзади у нас, на 165 где-то. На 160, да. На 160, да? На какой 160? то спины убили. <социт> Ай, блин, вы видели это, блин? Он воткнулся в дерево что ли? Да, и умер, я его накрепил.